Всем привет, ассаламу алейкум. Меня зовут Сулейман Полищук, я русский. Раньше меня звали Саша Полищук или Александр Полищук. Вот. На самом деле полностью сейчас меня зовут Сулейман Исламбек Абухава Ибн Фарида аль пулиси ат Тюмини Ар-Руси. Ну, если коротко, то Сулейман Полищук. Мне это вполне нравится и отражает суть. Я расскажу вам сегодня о том, а почему русские принимают ислам? <смех> на мой взгляд, на примере моей истории, ни в коем случае не хочу никого, чтобы это выглядело как агитация за какие-то конкретные действия. Я рассказываю свою историю и даю свое оценочное суждение действующей реальности и тому, что происходит вокруг меня. Это был достаточно долгий путь, достаточно долгая дорога. но я разложил все именно на причины. Да? То есть, какие причины, а не, не, не, не само поступательное движение привело меня в ислам. Я хочу вам об этом рассказать. Вот И ни в коем случае не хочу никого унизить этим видео. Просто чисто личное мнение, оценочное суждение, опыт и не более того. Значит, первое, о чем хочется поговорить, это падение нравов в Российской Федерации. Это такие вещи, как такие социальные явления, как татуировки на лице, там на зрачках уже, я не знаю, где они еще делают. Это исколотые носы, проколотые там, уши, рты, дырки в, в, в щеках, дырки в ушах у людей. Это, не знаю, там... Татуировки чего-то неприличного, каких-то надписей, опять же, на лице, на теле. Это выставление тела на показ. Это отсутствие у молодежи, да и не только у молодежи, каких-то векторов в жизни. Это бухание на каждом шагу, это распространение наркоты, вот эти вот вещи. Но если конкретно касается, касательно YouTube, то, то это такие явления, как рэпер Фейс. Если вы знаете рэпера Фейса. Рэпер гнойный, <смех> если вы знаете рэпера гнойного. Э, к моему несчастью, я знаю все это и знал это еще до ислама. И меня это не радует. То, что я это знаю. Ну и в принципе, все, что показывают в, э, в шоу на YouTube Big шоу and Boss, да, так называемое, включая самого Бикрашен Босса, все это является в том числе причиной принятия мо моей причины принятия ислама. Все это явное падение нравов, просто всмотритесь в это, куда это все призывает, куда это все ведет вас, ваших друзей, ваше окружение, вообще все-все-все вокруг. Это все, ну как сказать, разлагает людей, потому что если ты даже с такой. как Big Russian Boss, может показаться, как он некоторые вещи, как явление показывает, типа критикуя их или там угорая над ними. Но угорая над ними, он делает это нормой как и любое другое шоу на Ютубе, да, то есть, где что-то там поносят, что-то там рассказывают. Люди, если вы говорите об этом, кому-то это понравится, потому что вас много людей очень смотрят, миллионы человек. Ладно, погнали дальше. В России есть семья? Само понятие такое, как семья. Нет такого понятия, как семья. Уже давно нет, наверное, там года с 90-го. А не знаю там милостью одного всевышнего моя семья собственная не развалилась имеется ввиду мама и папа они же живут вместе если говорить про меня сколько семей я развалил лично это просто уже нереально и все это это вот собственно говоря то самое о чем я и говорю да это падение падение нравов и отсутствие семейных ценностей Девчонки не знают, зачем поддерживать семью. Мальчишки пользуются просто девчонками по мере своих ресурсов, по мере возможностей. Никто не думает о том, чтобы действительно по продолжать род или о том, чтобы там... Чтобы, ну, то есть никто не радуется маленькой жизни. То есть, ну вот кого там не спросишь, ну нет какой-то искренней радости. Есть, девчонки сейчас очень много child-free, да, то есть убеждений мальчишки почти что все поголовно child free я не говорю что о поколении которое чуть постарше которым сейчас там 30 35 там может быть еще не все потеряно чем моложе человек тем меньше ему вот этого всего надо но душа то просит да то есть родители и дедушки и бабушки жили по-другому то есть не все еще потеряно они как бы люди ищут почему зачем зачем нужна семья но показатель разводов в районе 82 процентов в больших городах это только официальные разводы он расставляет все по своим местам ну это реальность только в мусульманских регионах в россии разводов значительно меньше там порядка 18 процентов 15 процентов хочу отметить что в исламе регистрируются и в статистику попадает больше браков. А если мы говорим про, э, про основные регионы, то сблизиться, начать жить вместе современная молодежи вообще перестала что-то мешать. И поэтому статистика разводов по факту, статистика разбегания вот этих вот расставаний не 82% а я думаю, что все 95% или 97% или 99% она просто нереальна, ее невозможно осознать, она очень большая. потеря ценностей. У, России, у россиянина, да, я не буду говорить у русского, да, но и у русских в том числе, у многих потеря ценностей. То есть ну, мы перестали что-либо ценить, мы перестали что-либо искать. У нас, ну, как сказать... Ну что является ценностью? Кока-кола, что Big Russian Boss, Boss тот же, что рэпер Фейс ваш, да, что является ценностью? Что, что действительно, да, можно сказать, что вот это ценно, это важно для меня и так далее. Маму с папой даже любить перестали по большей части. Все, ну, то есть как бы, что является ценностью? Ну, то есть то, что рекламирует Портнягин на своем канале... Там Ferrari, Lamborghini, Aventador или, или там какой-нибудь Бентли последней модели? Что является ценностью? Это все пустое? Ну как, как, как бы это ни было? И если у кого-то у какого-то YouTube-блогера в канале появляется крутая дорогая машина, то э, разве не понятно, что это арендованная машина? Разве не понятно, что это машина, на которую. или по крайней мере не заработанная честно? Не заработанная так, как куча людей могут заработать. Нет, ну как бы о чем говорить. Еще одна причина у русских принимать ислам это отсутствие четкой, понятной инструкции к самой жизни. Папа с мамой не говорят, как именно жить. Они говорят, живи и все, но то, что они говорят, не выносит какой-либо критики. Да, и человек не может по тем, Наущениям, которые дают мама с папой э, жить, да, то есть жизнь, она гораздо более разнообразна и не дает э, возможности оступиться, ошибиться. Вот что они тебе сказали, вот все то неприменимо к жизни, да, то есть в жизни приходится учить, учиться чему-то новому. В Российской Федерации нет национальной идеи. Ну, разве что Владимир Владимирович Путин, да, то есть, но, к сожалению, он не вечен, да, и э, сейчас зря, на самом деле, я про Владимира Владимировича сказал, потому что сейчас многие будут расценивать, как будто бы я там чуть ли не революционер или, или там не соратник Навального. Нет, я желаю, на самом деле, Владимиру, Владимиру Владимировичу долгих лет правления, да, то есть он, наверное, один из немногих, кто действительно желает России добра но у нас есть очень большое количество людей, которые не желают России добра, поэтому в этом вот как-то так. То есть, ну, я, это тема отдельного разговора, и даст Бог поговорим и об этом, если вас это будет интересовать, но однозначно я не высказывался против действующей власти, чтобы вы понимали, что протестных настроений у меня никаких. Нет, это просто отсутствует. Мне это просто неинтересно, да, то есть не политика, не что-то еще, но я говорю о национальной идее. У нас нет национальной идеи. Покажите мне национальную идею. Да, то есть, ну, вот, как бы, что объединяет всех русских? Водка, да, нет, ну, не всех объединяет русских водка. Там, какая-то русская культура, русская музыка. Да, блин, нету такого уже. Рэперфейс вас всех объединяет. Ну, и то вряд ли. Не всех, и, как бы, это очень, э, как сказать, разовые события разовые мероприятия этот ваш реперфейс поэтому это является причиной принятия русскими ислама то есть нет национальной идеи мы ее ищем вот собственно говоря и пример информация об исламе стала распространяться значительно быстрее чем раньше. Интернет все-таки, так или иначе, люди смотрят эти ролики, люди пытаются понять что-то, люди пытаются разобраться. И по воле Всевышнего, по воле Бога, информация действительно распространяется. Но это не та информация о каких-то там терактах, экстремизме, ИГИЛ, то есть запрещенной организации да, в России террористической. Это не информация о терроризме. Это информация, вообще, в принципе, доступность какой-либо информации об исламе, то есть доступность обучения. То есть люди могут зайти в интернет и, как бы, не поля контору, посмотреть, что такое ислам, разобраться, послушать разное мнение и составить какое-то свое собственное мнение. Да, то есть, а как раз таки информация, которая проскакивает там, в телевизоре, вот, распространение вот этой информации про то, что исламисты — это что-то вообще там страшное, ужасное, оно... оно... Рекламирует сам термин «ислам», но в негативном ключе, к сожалению. Хотя ислам совершенно не такой, как показывают по телевизору, и о том, как, какое складывается впечатление от всяких терактов и так далее. Это ну не ислам, это что-то другое, это какие-то секты, там заблудшие личности и так далее. Не будем сейчас об этом. Еще одна причина принятия русскими ислама – это пустота в сердце. Да, вот все, что я говорил раньше, там отсутствие ценностей, отсутствие национальной идеи, отсутствие семейного уклада и так далее, создают пустоту в сердце. Русский с пустым сердцем ищет, чем его наполнить. И русские находят полноту, наполнение, наполнение в сердце, они находят как раз таки в исламе. Хочется свободы. Это одна из причин принятия ислама. Все, все стремятся быть свободными, но при этом а, все понимают, что свобода иллюзорна. И если мы говорим о свободе как о возможности куда-то доехать или что-то купить, в этот ваш, или там киа в кредит, или что-то там еще, не дай бог вам что-то покупать в кредит. Все эти вещи, они являются надуманными, они являются... Ну, ограниченными. Ну, доехали вы куда-то, приехали вы на Мальдивы, ну, пробомжевали вы там, не знаю, два месяца или там в Гуавы потусили. А дальше-то что? То есть, у вас есть ограничения. Ну, вы что, как, как Артемий Лебедев, как Тёма Лебедев ездить везде и всюду и смотреть все страны подряд? Ну, посмотрите. Ну, вы то же самое можете сделать через Google Панорама или через тот же блог темы Лебедева, собственно говоря есть определенные, как сказать, логические ограничения тому, чтобы ездить везде и смотреть все. Это не позволяет вам решить тот вопрос, из-за которого вы едете. Путешествие не решает ничего. Окей, погнали дальше. Вы чувствуете, что смерть близка? Я чувствую. Ну, вопрос, конечно, насколько она близка. Мне кажется, что я умру еще лет через сто. Ну, может быть, чуть раньше, может быть, чуть больше. Один Всевышний знает, может быть, я умру завтра. Но так или иначе все чувствуют, что, так, что смерти не избежать, смерть, смерть близка. И обстоятельства и так далее, это все не важно, да, то есть как мы умрем. Но нас пугает близость смерти. И у русских это ощущение, что смерть близка, и с ней как-то нужно жить. Как-то с этим страхом что-то нужно делать, особенно особенно сильно, да, то есть и это ну, все же знают эти героические истории, когда русские во время Второй мировой войны погибали бросая бросаясь с гранатой под танк или там еще что-нибудь или там так далее. Русские, я имею в виду не только русские как вот этническую принадлежность, а всех русских. Всех тех, кто живет на территории Российской Федерации. И разумеется, в том числе и титульную народность, титульную нацию, называйте как хотите. Это русских славянского происхождения, назовем это так. Все русские ну не против умереть героям. Ну или. Или больше их часть. Героев среди русского народа гораздо больше, я думаю, чем, через, чем среди американского народа. Ну вот, соответственно, ваши выводы. Я. Опять же, я не националист, я скорее интернационалист, но русского происхождения. Поэтому я могу об этом рассуждать и могу рассуждать с разных позиций. Из позиции интернациональной, из позиции, собственно говоря, генотипа. Все-таки у меня больше всего русских кровей. Погнали дальше. Дыхание смерти, принятие причины, одна из... Причин принятия ислама. Погнали дальше. Нелогичность, запутанность русской веры. Имеется в виду русской православной веры или там, русского христианства. Не критикую, не оскорбляю чувства ваши православные христиане. Так или иначе, исток один, это пророк мир ему Авраам. Пророк Мир ему Моисей, мы все признаем, в том числе и иудеи, мы все признаем, и мусульмане, и христиане, иудеи, и одних и тех же пророков. Но есть и вещи, которые непонятны. Я не критикую, я просто говорю, что это реально непонятно. Но вот просто вдумайтесь. вам понятно, что такое троица? Вы можете это, это уложить у себя в голове? Нет, не можете. И я не смог. Куча людей не может это понять и уложить в голове. А если вы не можете это понять, как вы можете в это верить? Собственно говоря, и все. Верить в единого Бога, в одного единого создателя гораздо проще, чем вот эта вот сложная концепция про троицу. Непонятно вообще, кто ее когда придумал, да, то есть для чего, для каких целей и зачем, с какой целью это пытаются нам где-то в том числе навязать. И мне кажется, что если мы начнем копать и будем разбираться, что действительно являлось первой основой в христианстве, мы там не найдем никакой троицы. Наверняка ее не было там, когда, собственно говоря, Иисус, алейхиссалам, да, мир ему, он преподавал, он рассказывал о Боге, он учил людей о том, как правильно жить. Вряд ли там было, была концепция троицы, вряд ли он ходил и говорил «Эй, чуваки, поверьте в меня, я Бог». Он вряд ли такое говорил. А Узбилля. Ислам логичен, это логическое продолжение того, что все русские там восприняли так или иначе, там, в том числе с молоком матери или с какими-то книгами и проповедями, в принципе, о Боге и о религии. Это логичное продолжение того, что ну, чем являются предыдущие, предшествующие религии до ислама. То есть, те же самые пророки, те же самые ценности, но все более точно, логично, понятно, лаконично. А, и, как сказать, вот ты что-то сделал, есть определенные последствия. Вот С точки зрения анализа причинно-следственных связей, ислам он очень крут. Поэтому это еще одна причина принятия русскими ислама. Ну и где-то близость русской ментальности. Потому что вот само-самое русского там, человека, самоидентификация русского человека, или там россиянина, называйте как хотите, она очень близка к тому, что находится внутри ислама. Вот я сейчас... Не хочу сказать, что я там какой-то разбирающийся в исламе человек. Я просто вошел внутрь. Я в исламе. Я произнес шахаду, произнес свидетельство о едином Божии и о принятии пророческой миссии пророка, эм, пророка Мухаммеда, мир моего и благословение Всевышнего. Э, я принял ислам, но э, это не означает, что я очень хорошо разбираюсь в исламе. Конечно же, я учусь, я стараюсь приобретать знания, набираться знаний, но, но вот как-то так. <смех> вот. Ну, А чтобы действительно убедиться в том, что э, это тренд, и что действительно русские принимают ислам, и действительно задуматься о том, все-таки о причинах этого, просто вбейте в ютюбе, вот в этом вашем YouTube, где вы меня и смотрите в бейте русские принимают ислам посмотрите какое огромное количество людей становится где-то внешне похожими на меня и просто вдумайтесь что не все готовы быть публичны, не все как я готовы об этом заявить публично о том что мы приняли ислам Мне через какое-то время у меня на фейсбуке там порядка 3000 друзей мне через какое-то время иногда некоторые люди пишут с абсолютно славянскими именами и фамилиями они мне пишут. Брат, я хочу признаться, на самом деле я тоже в исламе. То есть это уже очень там давно, это там 15 лет как. Очень много людей именно русской национальности, русской веры, русского происхождения принимают ислам. Не агитирую, просто задумайтесь, почему это происходит. Успешных вам поисков, всем мира, всем пока-пока. Ассаламу алейкум варахматуллах баркату.